Прохождение Проклятых Подземелий, номер 3. Показываю билд, на боевой топор, которым я в данный момент пользуюсь. Если вам не интересно смотреть, как кто-то играет в Проклятых Подземельях под музыку, то закрывайте видео, ничего другого вы не увидите. Все тайм-коды, будут в описании. Всем привет, перед началом просмотра убедительная просьба. Налить себе чаек. Это нарезка, создана чисто в развлекательных целях, и не преследует кого-либо обидеть. Также оно может помочь начинающим искателям приключений в проклятых подземельях. Приятного просмотра! Спасибо за просмотр. Прошу оценить видео лайком. Если видео было интересно, так как и количество, показывает вашу заинтересованность в такого рода контенте и показывает мне, стоит ли снимать его дальше. ПС ⁇ Красный чай.